Сейчас уже у любой бабушки смартфон, и она уже там все, все смотрит, все знает. Если там 10 лет назад на Ютубе действительно можно было брать на телефон, mm -hmm. себя снимать, там что-нибудь рассказывать, и тебя смотрели, то сейчас вот mm -hmm. таких, которые снимают на телефон, миллионы. Поначалу снимали вообще просто на телефон. Mm -hmm. Потом появилась камера, потом появился фотоаппарат, объективы там за тысячу долларов и, и все остальное, там радиопетлицы. Возникла мысль, а что если пойти поучиться снимать? И хейтеры, и фанаты – это на самом деле одно и то же, просто с противоположными знаками. У нас были и слайдеры, и слайдеры с моторчиками, и слайдеры, которые ехал и сам голову поворачивал, и стабилизаторы такие, и всякие. А потом просто пришла Лена, у которой не трясутся руки. У нас YouTube, как паровоз, тянет за собой вагончики бизнеса, который уже вот позволяет вот этот паровоз снабжать дровами, там, всеми машинисту платить зарплату. Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Сергей Полищук и Вячеслав Грисюк. Вячеслав имеет свой YouTube-канал, который называется «Дачный агроном». Я считаю, доволі таки успішний успешный YouTube-канал. На сегодня я посмотрел, 536 тысяч подписчиков. Или уже 537, пока мы спали. Но, да. Да. Да. Да. тем не менее, канал успешный. И я сегодня в нашей с вами разговоре, Вячеслав, хочу вас розпитати вообще про видео. Что для вас есть відео, видео, почему вы відео, що видео, что вам дає возможность, что вам в видео вообще як как вы развиваетесь? Ну, то, я, может, сейчас все вопросы задав, но давайте начнем с, -то, с того, что вы свій свой YouTube канал 11-й год. И... Ну так, чтобы, если честно, мы его именно ведем, то с но 2016 года. он появился, да? -го года. Ага, появился в 10-м а с 16-го вы начали это. А что изменилось? Ну, вот, с чего началось, и как вы, и почему вы ви решили, что видео, и что YouTube, это может что-то дать для вашего бизнеса, или вашей справы? В 2010 году я YouTube канал зарегистрировал, просто услышал, что есть такой YouTube, ага. и как бы вот надо там зарегистрироваться. Ага. Использовался он, я даже, ну, как-то не было у меня понятия даже что это зачем это нужно мне как там с ним использовать то есть какие-то видео туда случайным образом там время от времени заливались mm -hmm. и все как бы никакого а можно толку. сказать что вы до этого занимались справою повязанную, ну вот у вас интернет магазин был да и, вы... вот сейчас мы до этого mm -hmm. дойдем mm -hmm. вот как раз момент когда мы стали активно заниматься каналом и когда мы стали активно заниматься интернет магазином вот это 2016 год причем тоже Сначала это просто совпало, потом мы заметили, что чем активнее нас смотрят на ютубе, тем лучше идут дела в интернет-магазине и стали уже это, это вот, тандем этот тандем развивать целенаправленно. Угу, угу. То есть видео вы начали использовать как инструмент для развития бизнеса, как рекламный инструмент, правильно? Чи ну не совсем. С 2005 года у нас был такой клуб органического земледелия, угу. Там, садоводы огородники. И мы проводили очень много семинаров вот именно очных То есть люди собирались в зальчике большом или небольшом садились и мы что-то там им как агрономы мы им несли агрономическую мудрость в массы это с 2005 по 2015 10 лет я был одно время даже странствующим таким агрономом проехал 42 города Украины там выступал, штук 600 семинаров провел, в общем, такое было очень интересное такое занятие бодрящее. Но... В это время параллельно развивались вот эти вот все интернет-технологии. Фейсбуки, Ютубы, Инстаграмы и все остальное. Mm -hmm. И все это проникало тоже в садоводческие массы. То есть сейчас уже у любой бабушки смартфон, и mm -hmm. она уже там все, все смотрит, все знает. Mm -hmm. Люди стали меньше ходить на эти семинары, и, если честно, уже и самим надоело. Как-то этот жанр да, стал, вот стал вот неинтересным. Вот. Ага. Пытались мы все это дело тоже перевести в интернет, как раз на волне были вебинары. Вебинары, это, это была тема прям такая очень востребованная, очень популярная. Но мы неожиданно столкнулись с чисто техническими ограничениями. То есть мы сидели практически в центре миллионного города, а интернет-канал не позволял нормально вебинары вести. То есть у нас раз по техническим причинам обломалось, второй mm -hmm. раз. И я подумал, почему мучаемся? Будем просто снимать видеоролики, и потом на YouTube выкладывать и просто людям показывать. Mm -hmm. Оказалось, что такие, да, оно получается, mm -hmm. и оно получается mm -hmm. нормально, и все. Поначалу это было очень примитивно, то есть я в прошлой жизни вообще музыкант. Mm -hmm. И видео, так вот уже как появились эти всякие камеры там, хинди для mm -hmm. домашней видеосъемки, ну была такая в доме, ну там что-то снимал. Mm -hmm. То есть поначалу просто вешался телефон на проволочке на ноутбук с экрана там текст был конспект и как бы вот вот таким вот образом это все снималось. Я сейчас эти видео мы мы их не смотрим они на канале мы их позакрывали мы никому не показываем uh -huh. мы сами не смотрим потому что это кровь из глаз mm -hmm. это mm -hmm. это невозможно mm -hmm. не смотреть не слушать. И так мы проработали два года. Потом обратились. За консультацией, поскольку хотелось уже развиваться, была очевидна коммерческая ценность такой связки. Uh -huh, То есть uh -huh. Четко было видно, что чем больше у нас просмотров на YouTube-канале, тем больше у нас заказывают наших биопрепаратов в интернет-магазине. Uh -huh, uh -huh. И мы стали смотреть, каким образом это можно улучшить. Нам посоветовали улучшить картинку. Uh -huh. Купите камеру, сказали. Нам. Нормальную камеру, да? uh -huh. Ну, мы купили там Panasonic, какой-то такой вот ну, камеру, uh -huh. ну камеру. Пошло веселее. Тобто, ведь да, по статистике да. и больше переглядов, и больше, как бы, да. в бизнесе продажей да. пошло. Ага. Потом все-таки вроде и камера, вроде и времени этому нормально уделяем. Ну, Но вот что-то не то. Угу. Вот, вот как-то что-то не то. Возникла мысль, а что если пойти поучиться снимать? И мы, я тогда пришел к вам. Угу. И если честно, вот те там три или четыре занятия, которые вот там вот тут ваш курс, uh -huh. это такая вот, не знаю как это, азбука арифметика, которая вот радикально просто изменила все. Oh, классно. Ну, вот на самом деле я за это хочу вам пожать руку и сказать классно, огромное да, спасибо, это, при... потому что да, это при... это был это реально был прорыв. Uh -huh. Причем вот что меня поразило, то то, что вы рассказывали, это очень просто, очень понятно, очень легко делать, но когда вот это все действительно сделаешь, получается ну, ну не сразу кино, но угу. как бы вот, вот очень, очень близко к этому. Классно, так да. что вот, вот это вот очень серьезно на нас повлияло. Угу. Потом уже захотелось бакешечку, uh -huh. уже там всякое такое. Оказалось, что вот этой камерой это уже не делается. Uh -huh. Это надо уже покупать там фотоаппараты, объективы за тысячи долларов, светосильные uh -huh. там и все вот просветленные. Ну, да, пришлось кататься уже дальше на этой карусели. Но, в принципе, вот что касается видео, то я не считаю себя киноделом. Uh -huh. Нет, так я я не к... стремлюсь uh -huh. к какому-то вот творческому росту, в смысле видео, вот мы у нас есть вот такая задача. Для этой задачи нужно вот это, вот это, вот это. Вот это у нас есть, мы это все соединяем, работаем, получаем результат. Але все одно вы определяєте этому увагу вы там навіть розвивалися и далі в плані навчання свого якогось Ну я маю на увазі там можливо акторська майстерність можливо да. то сценарії ви почали определяти цьому увагу было і не просто було там от балди що бачу та знімаю або що бачу та і говорю Ну к нам если честно иногда зрители претензий предъ'являют мол, у вас постановочное видео і <laughs> все такое то есть в жанре вот именно того садового блогерства ага. которое популярно и распространено, как раз вот поставили там да? камеру а, и стали а, что-то а. в нее бубнять гундосить иногда там что-то показывая угу. мы вот с вашей подачей все-таки делаем с раскадровочками все это снимается потом монтируется чтобы было интересно понятно но многих это раздражает они в этом видят какую-то там не натуральность неестественность и как угу. бы говорят а да, у вас видео постановочное это все не, не это все, да, неинтересно а, да. и неправда No, ну, я стараюсь делать, чтобы было красиво и интересно смотреть именно нам. Ah, я вообще ah. наш самый первый ah, и, красный, и, и да. самый такой преданный Ребовая зритель. Ага. Вот, ну, то, что мы делаем, мы стараемся, чтобы нравилось в первую очередь нам, uh -huh. и мы делаем так, как нравится нам, а потом уже под это дело подтягивается тоже аудитория. Возможно, если бы мы пошли там более простым путем, Uh -huh. Ну, скажем, вот делали то, чего хочет аудитория. Мы все-таки в запросы аудитории сейчас попадаем не очень. Uh -huh. И то, те видео, которые мы делаем, оно для, опять же, вот для того жанра, в котором мы работаем, оно избыточно. Mm. Ну вот столько и так вообще-то не обязательно делать. Но нам нравится это делать. Для вас это еще и такие творческие процессы, да. где вы отрывают да. задоволение? Да. От этого. У меня не сложилось в жизни, к сожалению, там, сделать карьеру великого музыканта, ага. а творческий зуд остается. Ну вот мы ну, его вот тут... Реализовую. Ну да. Вы в принципе, ну я, когда смотрел ваше ваши видео, я понимаю, что вы, ну я вижу, что вы специалист в справе, там, это агрономии, там, ну вирощування. плюс у вас, ну вы продаете там препараты с этим повья. то есть это ощущается просто по вашему тексту, по вашей риторике, по всему. И тому мне кажется, что глядачу е, вам не треба доводить глядачу свою там экспертность, там свою професійність. ну типа вот. Ну, Показывать это иногда надо. Пока ты нет. не скажешь, что ты агроном и от кого еще люди так, Правильно, але это відчувається одразу. Если я зараз сяду и начну в вашей теме что-то говорить, то люди одразу меня розкусять, что я как бы, не, не спец в этом. Вот. А для вас это легко. Я просто по видео, когда смотрю. У вас настолько легко ваш так текст іде в плане экспертности, что она одразу відчувається. И тому я это до чего говорю? Я говорю до того, что вы, гарною картинкой, скажем, не зипсуете глядачу отношение э, до вас, как до эксперта. Бо вы говорите, что там типа, вот вы дурите, там, типа, красиво что-то там представляете, там, це, а дайте нам живу такую картинку, типа, трясущаяся камера, и вот виходите там и все показываете, как у вас тут все рассе. За светами, там да. За светами, да с таким боремся. Вот. Мы даже стабилизируем картинку. Дополнительно стабилизируем. То картинку, вот, дополнительно да. стабилизируем. Тобто мне интересно, что для вас это, знаете, як дійсно, ну что вы говорите, что для вас это творческий процесс. И вы даже для себя это робите больше, чтобы была хорошая картинка. А бачите, глядач, то он подтягивается все равно. Мы, когда с вами спілкувалися минулий раз, это было, может, пару лет тому, десь ну, -то так. так да. то тоді То тогда, я посмотрел, то у вас тогда около 20 тысяч было подписчиков. Было и такое, да. Да, 20, а теперь 500 тысяч. Вот. Это означает, что глядачу подобається то, что вы робите. Это же не значит, что, что ваш весь глядач, что это ваш клиент. Это, я думаю, что это не так. Да люди, совсем не так. Люди просто смотрятся, потому что им хочется расслабиться, им хочется, как сериалчик, посмотреть какую-то историю, про, там, как выращивают там, не знаю, перец, помидоры и всю вашу эту тематику. И это очень, ну для меня это очень важливо, потому что это не только коммерческая складова, а это то, что вам подобається делать и глядач даёт как ну, бы возвратный видух своими подписками, там комментариями. Назовем это бизнес с человеческим лицом. Ага. Окей, да. Хай так будет. Вот. И тому е, я хочу у вас попитати е, ще и как пораду для тех, кто, ну хто захоплюється этим, что с одного боку это праця, там с другого боку это это безмежная творчество, еще это может быть как бизнес. Что для вас заниматься этой в видеотворцией, в видеовиробницей? Как говорит мой хороший друг, я уже мальчик взросленький, uh -huh. и в жизни много чем занимался, и много чего умею, но еще больше хочу. Uh -huh. И вот я пришел к тому, что вот то, что ты делаешь, должно приносить деньги, Должно нравиться, должно приносить в принципе, ну, и пользу тоже окружающим mm -hmm. людям mm -hmm. там, и, mm -hmm. и всякое такое. Ну вот как-то стараемся, пытаемся это все соединять. Mm -hmm. На данном историческом этапе сложилась вот форма вот такая. Кто знает, пройдет пять лет, может быть 10, там, YouTube как жанр перестанет привлекать к себе mm -hmm. такое внимание, какое он привлекает сейчас. Ну, будем смотреть, делать mm -hmm. что-то дальше. Mm -hmm. А как у вас там с командой, самостоятельно, как было, как есть зараз, от с чего все начиналось? Я понимаю, вы сказали, там была камера, сам включил, сам записал, сам рассказал, сам что-то там смонтовал. Угу. И как это все трансформировалось? Тут можно провести такую, знаете, параллель с тем, как люди занимаются бизнесом. Угу спроси любого человека на улице, что нужно, чтобы начать бизнес, он скажет, что надо пойти и зарегистрироваться там, в налоговой на сегодняшний день, уже просто в государственных mm -hmm. органах, потом надо взять кредит в банке, потом mm -hmm. надо что-то там уже начинать делать. Mm -hmm. Это ну, Такой способ тоже есть, так тоже можно, но лучше так не делать. Mm -hmm. Мы шли путем эволюционным, что mm -hmm. называется, mm -hmm. что в бизнесе, что вот в видеотеме. Мы просто начинали что-то делать, потом смотрели, от а чего не хватает, добавляли вот это. Mm -hmm. Ну, если невозможно работать не имея официальной регистрации, то есть с тобой там договоры, аренды не заключают, uh -huh. поставщики с тобой там, им тоже договора нужны, там и всякий uh -huh. такой, счет в банке не откроют, uh -huh. без uh -huh. там тюрлица или ФОПа, ну, значит, надо и пойти оформить ФОП и дальше вот с uh -huh. этим всем заниматься. Точно так же и тут. Я же говорю, поначалу снимали вообще просто на телефон. Uh -huh. Потом появилась камера, потом появился фотоаппарат, объективы там за тысячу долларов и, и все остальное. Там, радиопетлицы. Uh -huh. Просто потому что это удобно. Uh -huh. И звук хороший, uh -huh. и удобно. Uh -huh. Оказалось, что не хватает рук уже просто на все. Не хватает рук и времени. Uh -huh. Значит, нужно взять человека, чтобы помогал там монтировать, снимать. У нас есть художник-постановщик, uh -huh. который... вот. У нее да. на, на руке татуировка, круг Итана. Шучу, mm -hmm. конечно, но вот, э, очень хорошо, что вот та девушка, которая она помогает с монтажом, она вообще по скажем так, внутренней своей сути, она художница, она mm -hmm. очень хорошо видит картинку. Mm -hmm. Ей это интересно, mm -hmm. она, это тоже для нее способ развития. И это очень хорошо помогает и ей и в ее как бы, жизни и росте mm -hmm. компетентности, и нам в том, чем мы занимаемся. Такой синергетический эффект. Mm -hmm. Потом у нас есть еще отдельный человек, тоже очень хороший, очень талантливый, который в частности там, музыку подбирает к видео, там, подкладывает нужные места там, и, uh -huh. и все вот это uh -huh. делает. То есть, ну, мы стараемся, чтобы здесь, чтобы человеку было интересно и приятно это смотреть, а для этого уже нужны руки, головы, таланты uh -huh. там, и все uh -huh. остальное, не только uh -huh. техника. Uh -huh. Ну и то, что вы сказали, вы до этого шли эволюционно, да? Да. Тобто ви То есть вы постоянно развивались. я так розумію, вы какие-то до своих роликов, до своих сюжетов ставили, бачили, что а где можно покращити. Да. От Вот я, например, згадую, ну звук, это точно, когда у вас был просто жахливый, если сравнивать там сегодня с ним, да? как в банке там записано просто на, на сам смартфон, там ууу таким Да, и вы это уже розуміли и бачили. Там, зі світлом тоже, значит, нужно святосильный объектив, або с ну, погодой, або додатковое светло, возможно. И вот. все это эволюционно, и так же и люди. Да? Вы розуміли, что вам нужна там, помощь. Там, не знаю, операторов, режиссеров, да. художников, постановников. И то, что важно, как... Вы смогли это монетизировать в плане того, за допомогою видео, как вы ви зарабатываете? Это YouTube, или это все таки таки бизнес, ну, на бизнес переходить. ну то есть, что это ваше видео, это больше витрати, чем заработки на того ж на то, щоб там ну, продавались там товары, или ваши услуги? Ну тут в принципе возможны разные варианты, Но тот, ну, который -то тот, у, да. у нас, да. э, скажем нам наши видео стоят дороже, чем YouTube начисляет на монетизацию. Угу. Зрозуміло. Ну да, чтобы на виробництво вы... Ви Мы тратим, тратим больше, больше, да, больше чем, да. чем, чем получается монетизация. Да. Но ага. у нас YouTube, как паровоз, тянет за собой вагончики бизнеса, который уже вот, позволяет вот этот паровоз снабжать дровами, там, и угу. всеми машинисту платить зарплату угу. И, и, угу. и все остальное. Ну вот, да, потому что я хочу, знаете, чтобы як... это звучало от вас, как такая практичная порада тем, кто занимается бизнесом, на не для того, чтобы стать ютубером и на этом зарабатывать, а что имеющий бизнес, людина может за допомогою видео использовать його як рекламний інструмент і заробляти на бізнесі за допомогою відео? Тут трудно сказать, что это именно так, угу. потому что, как говорится, обычно бывает по всякому. То есть э, нет какого-то универсального рецепта успешного бизнеса. Угу. Это раз. Ну да, он может постоянно развиваться Второе. Э, тут да. еще и дело в том, что постоянно все меняется. Ну, да, Даже да, на Ютубе, угу. вот, буквально там, месяц туда-сюда, и они уже меняют алгоритмы, они уже меняют настройки, и там уже как-то начинает по-другому все вот это реагировать. Если там 10 лет назад на Ютубе действительно можно было брать на телефон, mm -hmm. себя снимать, там что-нибудь рассказывать, и тебя смотрели, то сейчас mm -hmm. вот таких, которые снимают на телефон, миллионы. Сейчас mm -hmm. не хватит жизни только на то, чтобы совсем хорошим на Ютубе познакомиться, mm -hmm. не говоря уже о том, mm -hmm. чтобы там, посмотреть весь, весь трэш подряд. Mm -hmm. Поэтому сейчас, на данном этапе, Кроме начинать бизнес с того, чтобы снимать видео, это будет ну, можно, но это будет трудно и долго, и очень сильно зависит от того, какая, ну, какое, какой, собственно, какое направление бизнеса uh -huh. в каком там uh -huh. жанре, с чем, uh -huh. с чем работаем. Наверняка есть какие-то темы, которые через видео ну, вообще невозможно двинуть, потому что там ну, такая специфика. Uh -huh. Uh -huh. В том, что делаем мы, сейчас тоже через видео очень трудно продвигаться, потому что. Три года назад мы делали анализ рынка, конкурентов, там все, все по науке. По И мы насчитали типа в русскоязычном видала. сегменте 400 каналов садово-огородной а, тематики. А -а -а, я думаю, сейчас их раз в 10 больше. И уже просто как-то выскочить из вот этого всего, чтобы тебя заметили, уже очень трудно. Если бы мы сейчас начинали канал вести, я затрудняюсь как-то сказать, а что бы мы делали, получилось бы из этого что-нибудь или нет. Очень непросто про вас все. оцей ваш бэкграунд, до ну, це кількість відео, кількість переглядів, як, як сніжний ком такий зараз набрав, і, але все одно, бачите, тут прогрес дуже великий, якщо порівняти там два роки тому, а ще там два роки тому, коли там тисяча була підписників, потім 20 тисяч, а зараз 500 тисяч, це все одно оця энергия, але вона все одно призводить до, ну, вибуху, можна так сказати. Те, ваша, там, это накапливается, прація, конечно, да. и дальше все это уже да само угу. себя поддерживает, но опять же я знаю каналы, которые там начинали 10 и даже больше лет назад, угу. и у которых сейчас там по два-три миллиона подписчиков, но угу. у них и три года назад было 2 миллиона подписчиков, угу. и сейчас у них чуть больше двух угу. миллионов подписчиков, и просмотров как у нас, у кого угу. сильно меньше угу. подписчиков, то есть тут тоже нельзя сказать, что чем больше канал, тем легче его двигать вперед. Угу. Тоже здесь угу. очень, очень много. А какие-то при нам ну, не видва, скажем, рецепт, счет треба, чтобы канал постельно как бы, набирал, чтобы он рис? У нас вообще универсальный по жизни рецепт ⁇ это изменчивость и адаптивность. Ага. То есть смотрим, проверяем, работает это или вот это, или вот это, вот это лучше. Значит, занимаемся вот этим. Делаем вот это вот так. Что-то не идет, надо что-то поменять. Поменяли, хуже стало. Вернули назад, uh -huh. вроде идет, давай что-то. И вот мы постоянно, вот мы постоянно это, это часть как бы, uh -huh. нашей даже ежедневной работы. Uh -huh. Мы смотрим, правильно ли мы делаем то, что мы делаем. Нельзя ли это как-то улучшить? Что вообще можно поменять? Это становится лучше, хуже uh -huh. или ничего не меняется? Uh -huh. И это касается бизнеса, это касается видео, это касается ну, просто жизни. Uh -huh. Вот uh -huh. это наш такой... Uh -huh. Девиз. Ну да. Ну, да. да. Це, в принципе, вы так по-бизнесовому это сказали. Какой что... совет можно дать тем, кто начинает сейчас? Смотрите по сторонам. Смотрите и изучайте окружающий мир. Uh -huh. Потому что чем больше мы знаем и понимаем. Ну, к видеокамере, к фотоаппарату, uh -huh. к телефону есть инструкция. Uh -huh. Нажимай сюда, получишь uh -huh. вот это. Uh -huh. Настрой вот здесь вот так, будет вот то. К окружающему миру такой инструкции, к сожалению, нет. Приходится смотреть, вот так вот его все время тыкать, все mm -hmm. время проверять, где, где там, куда чего. Это долго, mm -hmm. это трудно, это отнимает очень много сил и времени. Ну, тут тоже очень сильно все зависит от личного темперамента каждого. Я mm -hmm. бы, например, там, водителем, дальнобойщиком работать бы не смог. Мне бы не хватило терпение, усидчивость и еще ага. чего-то. А кому-то нормально, да, сел, поехал и 30 лет ага. за рулем. А как вы находите какую-то ну, мотивацию? Чи у вас вот темы, например, для ваших наступных роликов? Вот нема такого, что вот знаете, такое або інформаційне виснаження, уже и це делали, и це делали. Ну что же, чтобы такого сделать? Чи у вас вот темы, они наоборот, есть такие великий чемоданы, ты их просто достаешь? Темы – это больной вопрос. А, ну. Дело в том, что… Есть темы, которые востребованы зрителям mm -hmm. на Ютубе, mm -hmm. ну, например, там, если говорить про наш жанр, да даже не про наш жанр, в принципе, у народа такая потребность, там, волшебная таблетка, mm -hmm. волшебная таблетка для бизнеса, волшебная таблетка для похудения, mm -hmm. волшебная таблетка, как там выучить английский язык за три дня, вот, вот, вот такое. Mm -hmm. Это везде так, и такие советы, рекомендации, они будут бешено популярны. У них ага. будут миллионы просмотров, на выходе это ну просто, вот, мягко говоря, ничего, но народу очень нравится. У нас есть, бывали такие темы, видео, я ходил, полгода думал, как же там, например, рассказать, вот, как работает почва почва это вообще что и почему самое важное что на огороде есть это не то что мы там выращиваем не то даже как мы его выращиваем а то что у нас вот как мы как мы почву подготовили что там у нас у нее происходит в итоге мы нарисовали прям целый мультфильм все проработали убрали лишние слова получился такой очень я искренне считаю очень классный очень эффективный, информативный такой доклад на 4 минуты Просто вот ну, с ног шибать На Ютубе он провалился просто в пух и прах. Это один из самых худших по просмотров за последний год у нас роликов. Это было страшно обидно. Это, блин, руки действительно опускаются. Думаешь, ну как же так? Я ж полгода над ним думал. Мы же тут сидели, вырисовывали там эти все штучки в премьере. А его в итоге не посмотрели. А чему я понимаю Потому что люди хотят волшебную таблетку. А и нужно все время вот а как-то вот, да, вот да, здесь вот да, на этой да. грани балансировать. То есть да. нужно как бы говорить людям то, что они хотят услышать, да. и пытаться все-таки сказать да. им то, что на самом деле работает. Да. Это да. не одно и то да. же. Тут трошки шоуменом иногда нужно да, от своих відео, и экспертом, и, и гарную картинку. И... Ну, я даже несколько сказал... раз записывался на курсы стендапа, там угу. юмористов, всякого угу. такого, чтобы как-то вот еще через вот и с этой стороны ага, еще тоже ага. как-то народу там ага. заходить. Но тут тоже от темперамента угу. все зависит, я не, не могу сказать, что я угрюмый социопат, но как бы искрометно шутить на каждом слове. Мне сложно. Ну, але бува, я так дивлюсь, вы так бадёрненько, так весело, ну, как бы, что-то там в словцо как-то ставите. Ну, мне нравится думать, что я и есть такой. А кто, до речи, от ваша аудитория, вы, как бы, ее дослеживали? От я, я как бы, сказал, что это, возможно, не лишь ваш клиент, а, ну, а взагал, а кто это, эта аудитория? Бо, знаете, первое, что думаешь, как вы сразу сказали, бабушки, там, какие смартфоном ники огородники вот а як уважа есть такое ну... маркетологическое слово позиционирование mm -hmm. Самое интересное, что позиционирование это не то, как мы про себя придумали, а то, как нас видит аудитория. И очень трудно узнать на самом деле, не всегда удается узнать, что на самом деле аудитория про тебя, как она тебя видит, как она тебя воспринимает. Про комментарии это отдельная тема, на них ориентироваться вообще нельзя. Да, то есть есть всякие хейтеры, которые по барабану, что попалась, и думает, что вы тут типа, да? Тут дело даже не в хейтерах, тут дело в человеческой психологии. То есть и хейтеры, и фанаты, это на самом деле одно и то же, просто с противоположными знаками. А ну, как бы психологический феномен, там 98% людей комментарии не пишут. А, да? то есть посмотрели, ага. если понравилось, смотрят еще. А. Не понравилось, не смотрят. То -то, комментарии были, американцы делали прям целые научные исследования mm -hmm. на эту тему. И доказано, что ну, вообще-то... Вообще-то, пока никто не слышит. Комментарии пишут люди в измененном состоянии сознания. А, ага. а там дальше уже вызвала ли ага. у них причина комментария восторг, или она вызвала ненависть, ага. это уже технические моменты, ага. которые несущественны. Не да. Так вот, пропозиционирование. Да, аудиторию Можно ага. себе придумать, что вот мы будем там, рассказывать там, для молодых девушек, с айфонами, потому что вот они же, если на айфон деньги потратили, так у них же, наверное, деньги есть там еще там на правильное питание, на uh -huh. фитнес, там еще на что-нибудь. Окажется, что смотрят не молодые девушки, а такие там уже потом бабушки за 60, например. Uh -huh. Или наоборот, там мужчины uh -huh. будут это все смотреть. То есть тут, тут тоже нужно очень исследовательски к этому делу подходить. Ну, Хорошая новость в, в том, что на ютубе есть аналитика. Векова, и YouTube бы, показывает да. вот эту Гендерная вот всю векова, статистику да, по там аудитории. Вообще, там да. очень много, очень много. там э, Есть прям современные уже профессии, которые ага. вот люди профессионально занимаются аналитикой YouTube, Инстаграма и, и всего ну, остального. Да, Из-за этой там. аналитики, в принципе, можно себе там очень много чего понять, чтобы не делать лишнего. Ага. Вот, например, за последний месяц у нас аудитория, это в основном... 68% женщины, 32% мужчины, uh -huh. и основ... значительная часть ну – это женщины ну 55-65. Если честно, мне это не очень нравится, мне больше нравится думать там, 45-55, ну, вот что есть, то есть. А что на что это влияет? А нужно говорить на языке вот именно ну, да, вот, и вот и этого вот поколения, такие... а нужно mm -hmm. как бы транслировать те ценности, которые у этого mm -hmm. поколения. Ну и да, ты не будешь там типа... это обязывает. Ну если канаба, ты хочешь, конечно, там, чтобы кипа, тебя смотрели. Да. Да. Рэп читать подружки, не можно, да. ну, один раз и так чисто ради ухмы очень быстро. Ага. Ну да, да, ага. ну да, ну все-таки, да, все-таки есть. Ну в принципе те, что вы сказали, мабуть, вас не здивувало особливо. Те, То, что вы хотели, это одна справа, а те, чим как, чем, ну, как бы ваша специфика бизнеса, то она в принципе попадает, да, в эту. К этому фору, надо то, относиться спокойно. Угу. А расскажите про вашу другую половину, про вашу компаньонку чи партнер, партнерку, как правильно сказать, что касается видео, как вы ви распределяетесь с обязанностями, чи вы ви в паре, или вы как-то комбинуете вы, она, вы, она и вообще, как Юлия, как да, она до этого канала? ставить, а, как вы співпрацюете, ну, вот, про ваш дуэт? Это, конечно, великое везение, ага. во-первых, у нас общие интересы, во-вторых, у нас общая профессия и общие взгляды на то, что нужно делать, а дальше тоже естественным образом у нас сложилось распределение обязанностей в этом всем. Mm -hmm. Ну, во-первых, хорошо, когда в кадре есть и мужчина, и женщина. Mm -hmm. Если женщина при этом еще и молодая, и красивая, то это вообще хорошо. Mm -hmm. и причем молодые, красивые женщины любят смотреть и мужчины, и женщины, и молодые ей не очень. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это mm -hmm. уже само по себе mm -hmm. большой плюс. Mm -hmm. Плюс она, как я уже говорил, она тоже специалист, она тоже эксперт, ей есть очень много чего сказать, она умеет это делать хорошо, тоже, и mm -hmm. красиво. Скажем так, в нашем вот этом вот творческом, вернее в рабочем тандеме я больше за какие-то там новые идеи, творческую реализацию и чисто техническую составляющую, то есть там видеосъемка, звук, музыка и, mm -hmm. и все такое. Она больше за содержание, там, в данном случае за агрономию, она больше за планирование, она у нас занимается рекламой, аналитикой, то есть там у нее такой mm -hmm. более математический склад ума, чем у меня. И таким образом мы друг друга взаимоусиливаем, получается неплохо. Mm -hmm. Это очень удобно, когда ты знаешь, что тебе вот этими вопросами можно как бы туда не погружаться, не заниматься, потому что там есть человек, которому ты доверяешь, который с этой задачей справляется лучше тебя. Mm -hmm. это, это замечательное mm -hmm. ощущение, великолепное mm -hmm. просто. Можно фух, временами расслабиться. А вы працюете в кадре разом, чи частично кремо Это чисто технологический вопрос. Мы можем работать в кадре вместе. Uh -huh. В прошлом году телевидение к нам приезжало, и ну, там просто у них такая концепция была, что uh -huh. вот в кадре нужно быть вместе. Uh -huh. И мы там друг друга поддерживали, там, если я там что-то не соображу, чего сказать, uh -huh. то она знает, нужно мне нее uh -huh. что вставить. Если она там подзависла, то я могу там все это вот тоже uh -huh. под, uh -huh. поддержать, чтобы не было этих зависаний. А у себя на канале мы отдельно пишем меня, отдельно пишем ее, и потом вот это все чередуем, переключаем, просто потому, что mm -hmm. так удобнее снимать. Mm -hmm. Наверное, в рамках одного может быть ролика, ну только да. одну, одной программы, вы да. можете окремо просто записать. Да. Да? если вы помните, там 30 лет назад программа «Время», то там диктор мужчина-женщина, ага. и они там по очереди, еще и в разных сторонах кадра, вот ага. они сидят. Ага. Вот мы делаем то же самое просто потому, что ага. с одной стороны так легче, с другой стороны ага. все-таки человек видит и мужчину, ага. и женщину, зритель, и по третям, там все как, ага. все, как вы учили. Хорошо, да. Ага, ну классно, да. Не, ну действительно, воно, вот ты дивишься там скрины на вашем канале то бачишь девушка мужчина женщина мужчина женщина женка человек да это только потому что ага. так проще снимать и потом проще монтировать угу. не я маю на увазить что э, разумеешь что там вывод ведете, там Юля ведет. Угу. вот программы и так для себя если потрапляешь там на ваш канал и не знаешь послушаешь человека ага ясно послушаешь женщину, ага ясно и потом для себя то есть, возможно, чисто ваш глядач, а кто-то чисто Юлин чекает ее. Бывает я в комментариях, что, Конечно. что вы это отличаете? Конечно. Да? Mm -hmm. да, тут тоже происходит mm -hmm. взаимоусиление, потому что кому-то больше нравится она, меня уже терпит, а mm -hmm. кто-то приходит смотреть меня, но уже как бы соглашается с тем, что да. она тоже там иногда вот что-то отец что mm -hmm. mm -hmm. расскажет. Когда мы что-то делаем и снимаем этот экшн mm -hmm. ну, сам, mm -hmm. там, условно, помидоры подвязываем, огурцы срываем там, и то и mm -hmm. все, то лучше, когда в кадре вот мы оба и чего-то там как-то каждый свое, но такой кадр вот визуально смотрится uh -huh. лучше и вот так вот как смена крупностей uh -huh. примерно тот же вот психологический механизм, я думаю, где-то он примерно такой же. Uh -huh. Uh -huh. А вы дружики, кто вас занимает вот за оператора, кто у вас Это или да, или вы, как бы, этот момент курируете? Ну, кадр, потом Бывает по-всякому, но оператор у нас, да, есть. Ну, цены вы, да? Нет. Ага, На данном этапе ага, уже нет. Ага. Но, ну, али вы починали школы, ну, ну, конечно. Угу. Потом пришел час, когда вы решили, что. Ну, так быстрее, так угу. легче. Естественно, человеку приходится как бы компенсировать его угу. труды и его усилия. Но получается хорошо. Угу. Угу. Опять же, хорошо, когда оператор. Тоже там внутри у себя в душе художник. Uh -huh. Ну, то есть он, он видит именно, он, он визуал, он uh -huh. видит, он понимает, как красиво, как некрасиво. Он, он интуитивно чувствует, почему uh -huh. вот это должно быть в третий. Он знает, как по цветам вот это вот все uh -huh. выстроить. Uh -huh. И самое большое достоинство нашего оператора, нашей оператора, у ага. нее руки не трясутся. Ага. То есть мы перепробовали вот за два года. мы перепробовали. У нас были и слайдеры. И слайдеры ага. с моторчиками. Ага. И слайдеры, который ехал и сам голову поворачивал. Ага. И стабилизаторы такие и всякие. Ага. И за 300 долларов, и за 500, и за 1000. Ага. Там, ну, ну, вот. А потом просто пришла Лена, у которой не трясутся руки. Ага. И которая сама умеет ага. все вот это вот так провести. Ну плюс еще ага. в, в объектив да. со стабилизацией. Ага. Вот просто шикарно, великолепно тем более она не жалеет времени на то чтобы вот все таки ну, не пофиг человеку что она снимает то есть, если она снимает помидор то она его и так снимет и так снимет и вот так и вот отсюда и с перебросом и с тем и с тем кстати тоже на ваши курсы она ходила, и это ее там плохому научили вот этому всему но человеку интересен сам процесс ей нравится это замечательно и в этом смысле нам тоже очень сильно повезло потому что Найти сейчас человека на работу вообще проблема, ну, да. а найти еще человека, которому не пофиг, это, это просто да, подарок. Слушай. Слушайте, да, это точно, это наш подарунок. А с приводу того, что вы сказали, слайдеры и стабилизаторы, это точно у меня сейчас тоже такая вот така ситуация, такая проблема. Я когда беру в руки слайдер, там, стабилизатор, или какие-то другие пристрои, ну, вот мне легче просто с рук снят, потому что да, якби, это більше, как бы... Это намного быстрее, намного да, да, гибче, да. и да. Вот, вот очень часто раздражает, что вроде у тебя и этот слайдер, вроде ты да, его да. и выставил, а он все равно ага. вот, вот не так вот он едет, ага. вот, как, как тебе... А это время, иногда ну, да, полдня да, уходит да, на да, то, чтобы там цветочек снять, а да, эта пчела да, уже да, улетела, да, из-за которой да, там да, завязали. Так само, я беру чемодан со стабилизатором, приезжаю да. на съемку, пока ты его раскладешь, пока это все сбери, потом, пока его начинаешь ним бегать, думаешь, Боже, я уже полгода, и с рук уже це все. Да. І, і и самое меж. обидное, что даже когда вот ты его взял в руки, все равно, вот, вот для того, чтобы получилось то, что тебе нужно, нужно сделать да, там, да, 10 дублей, не, там будет 90% брака, не, и все равно не то. Но у меня руки скажешь, трясутся. Да. Ну, не, не в смысле там Паркинсон, я, да, да. а вот когда берешь там и начинаешь, вот дрожание потом в кадре очень сильное. Вот у нашей Лены руки не дрожат. Это великолепно. Конечно. Да, классно. Может мы зараз, как там профессионалы, зараз нас засудят, скажут, то вы типа не умеете. Але действительно, иногда час дуже важливий, да, Коли у тебя ж, ну обмежений да. час, И вообще хочется як все швидше сделать. А ну ми... не умеем, что такого. Тарантино говори, анекдот ходит в интернете типа. Тарантино спросили, а почему вы после криминального типа, как там было? Типа, вы ничего не сняли лучше криминального чтива. А кто снял? Классно. Да. Хорошо, Слава. класс. Дуже цікава розмова. Можливо, на останок какие-то поради, знаете, навіть не те, что там новачкам, той, кто начинает. А, ну, от, людина, людина уже там має канал. Ну, просто має канал. Людина, або людина має бізнес. И теж намагається це за рахунок відео. От, вы просто, ну, как бы, про себя рассказали и от, дайте пораду, как бы, как бы, есть компания, я, например, тоже бизнесмен, я тоже там веду, би, YouTube канал, и просто от, в дружеской беседе, там, я пытаюсь, Слава, ну, а как, чтоб ты мне еще порадил, порады, в мне такого додать, чтобы развиваться лучше. а то от, застрял там на пяти тысячах подписчиков и уже пару лет, вот пять тысяч и все, и никак. К сожалению, простого рецепта нет. Ага. Если так по пунктам разбирать, ну, первое, конечно, то, что мы делаем должно нравиться кому себе так сам процесс. Uh -huh. Потому что если это делается через силу, то ну там ради денег, ради перспектив, тем более каких-то uh -huh. непонятных, ну, лучше с этим сразу не связываться и потратить время и силы на что-то другое. Uh -huh. То есть нужно искать, как соединить то, что нравится и то, что приносит деньги. Uh -huh. Или вот уже, если есть конкретная задача, то как ее так решить, чтобы тоже в самом... Как говорят англичане, если вы что-то делаете, делайте хорошо. И если вы не можете делать то, что вам нравится, то пусть вам нравится то, что вы делаете. Ну вот здесь надо искать вот вот такие компромиссы, которые позволит это дело. все решить mm -hmm. второй момент объективно вот, во всяком случае на данном историческом этапе если например написать там статью в журнал там или в жж или mm -hmm. в facebook или в instagram и снять видео на ту же тему mm -hmm. у видео будет справа еще два нолика в просмотрах mm -hmm. в прочитках mm -hmm. вот, вот mm -hmm. в этом все mm -hmm. ну, вот вот сейчас видео смотрят намного лучше чем читают. читают. Ага. Это объективно. Ага. Но тут есть другой подвох. Все знают, что для того, чтобы там, двигать бизнес, надо снимать видео. Ага. И все снимают видео. Ага. То есть происходит инфляция вот этого видеоконтента. Ага. И его такое огромное количество, ага. что пробиться через него очень и очень сложно. А, а YouTube, пробиться. он же еще ага. и акула капитализма. Ну да, То есть на самом деле YouTube абсолютно все равно, что вы там показываете, он зарабатывает деньги. деньги да, ему и если вы хотите, чтобы вот из вот этого всего вот, вот этого всего пространства YouTube выхватил ваше ага. видео и вот тут вот так вот всем показал, заплатите денег. Ага. За, за свой ролик да. и разрубите его, как бы рекламным. Да. да? Чтобы пошукать. Ага. Да, я памятаю, да, вы еще, все И там уже это тоже, это целая наука, uh -huh. которой лучше, чтобы занимался отдельный специалист, который uh -huh. потратит время на то, чтобы в этом всем разобраться, uh -huh. у которого еще и есть к этому там, способности, не говоря уже о том, чтобы uh -huh. талант, uh -huh. там вот эти все складывать циферки и видеть там эту аналитику, и думать uh -huh. там, и, и понимать. Очень-очень непросто. Uh -huh. и там, многие, когда узнают, какие там цифры там, на монетизации YouTube, все говорят, ого, так это, ого, ого, как, ну, там, условно, монетизация может быть, у нас очень долго была 0,5-0,75 за тысячу просмотров доллара, mm -hmm. потом мы стали подлиннее делать видео, она там стало на уровне 1,2-1,5, есть я знаю там людей на ютубе которые там по 4 часа стримы вываливают uh -huh. и там до четырех с половиной доллара монетизация доходит uh -huh. но кто будет смотреть четыре с половиной часа ну, да. потому ну, что да. опять же народу чем короче видео uh -huh. тем больше вероятности что его посмотрят Ответ, а ютубу да, вот наоборот интересно чтобы видео было как по длине и здесь тоже все время приходится искать uh -huh. вот этот баланс все время вот это вот вот, вот это uh -huh. ловить но при правильном подходе Монетизация Ютуба не покрывает расходы, которые идут на, вот это вот на, ваше, на, на ваше видеопроизводство. Ага. Да. Поэтому, конечно... Думать, что на Ютубе можно и это трошки миф, да? Ну, можно. Можно. На самом деле можно. Ага. Но просто желающих это сделать <laughs> очень багато. много. Поэтому все это опять тут же вот ага. превращается ага. в какую-то такую... Беготню непонятно зачем, непонятно mm -hmm. с каким результатом. Mm -hmm. А мы, в общем-то, пришли к такому выводу, который когда-то озвучил один директор одного книжного издательства. Он говорил, по сути, про книги, по сути мы делаем кирпичи. Mm -hmm. Почему-то некоторые кирпичи получаются золотыми. Мы не знаем почему. Мы не можем запланировать или как-то предугадать появление золотого кирпича. Все, что мы можем, это продолжать делать кирпичи. Mm -hmm. Вот, ну как-то не крути, но на современном вот состоянии всех дел получается именно так. Mm -hmm. Мы не знаем, у нас бывает видео, от которых, в которые мы вкладываем душу, mm -hmm. знания, mm -hmm. все, кучу времени. Мы думаем, Ух, за да, да. Не смотрим. Бывает что-то сделали там правой задней ногой. Бац, первое место в просмотрах там, и, и куча просмотров, и куча лайков, и куча комментариев, и всего и всего Скак, вот этого. Ну все, что остается, это просто вот делать видео, надеясь на то, что какой-то из них там стрельнет и стреляет. Ну классно, классно. В любом случае, если ничего не делать, ничего не будет. Классно, нет, даже классные поради от человека, яка долго этим занимается, имеет результат как раз мне интересно цікаво було те, що, ви сказали, об'єктивно і чесно, що, якщо вкладатися в такі, ну, вкладати ресурси і займатися цим, то на ютубе не почнеш заробляти, а от, коли ти підтягуєш під это бізнес, то это як інструмент для просування бізнеса, він може працювати, да? Так приблизно. Я висну, ну, это одна одна, одна из схем. Uh -huh. Вот у нас такое работает. У uh -huh. кого-то может быть uh -huh. по-другому. Ну да. Вы просто поделились своим опытом. що я вам дуже вдяст, потому что мне было снова таки цікаво Це послухати. Я навіть для себе багато такого корисного взяв, як розвиватися далі. Тому що теж не секрет, що хочу и в тому числі і свій YouTube канал розвивати і потроху беруть за це. Вот, и пришел до вас за Успехов? Да, и почув деякі дуже классные. Надеюсь, что и наши глядачі тоже это почуют. Друзья, Вячеслав, Дачный агроном, его канал. Я в описании дам посилання. Можно зайти и поделиться, как он работает в, в своїй тематике. И как вообще відео видео было построено. Очень відео, дуже таке знаєте Чітке, ну, принаймні, я бачу чітке зростання вашої в якості вашего контенту, Зйомка, монтаж, звук, наповнення, там, розкадровка, там, крупні плани. Все дуже смачно. І, і тому був дуже радий от знову з вами поспілкуватися. І хочу про вас розказати, як гарний досвід. Всем успехов! Угу. Счастливо! До побачення, друзі! Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилась эта разговора, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Ну и до встречи на моем YouTube канале. Пока!